А, друзья мои, всем привет! Сегодня поговорим с вами об электрике. Электрике в новостройках. Нашли маркировку на проводе ВВГ ПНГ А ЛС 3 на 25 2017 года. По факту это 3 на 15 То есть такие провода, которые заложил застройщик, естественно, они непригодны для того, чтобы посадить на них бойлер посадить на них приборы кухонные, на них, соответственно, нам нужно будет тянуть что-то другое. Реально 3 на два с половиной, а не то, что вот пришло тут от застройщика. Эти мы провода оставим на незначительные нагрузки, а на кухню уже мы протянем нормальный провод. 3 на два с половиной реальный, а не такая вот тоненькая шляпка. Итак, что я хотел сказать относительно проводов ТУ. ТУ это те же самые провода, тоже сделаны из меди, но единственное, что производитель, у них другие технические условия. То есть он сам задает себе условия с определенным содержанием меди, с определенным содержанием изоляционного материала, не горючий. горючий. То есть он сам для себя выбирает и по этим тех условиям он делает провод. Гостовские же провода, чем отличаются от ТУ, тем, что это уже заявленный провод, то есть он э, государственный образец, по которому уже производитель обязан просто производить эти провода. Но, естественно, у нас редко кто соблюдает все эти условия, поэтому есть даже ТУ ГОСТ, то есть тот же самый ГОСТ, но уже с иными техническими условиями. Поэтому здесь, здесь на данном объекте... Э, застройщик, подрядчик, использовал провода ТУ с техническим условием, которые значительно отличается от условий ГОСТа. Поэтому здесь очень маленькие и тоненькие провода. Мы их будем менять, но не все. Будем менять те, которые будут реально испытывать силовую нагрузку. Это кухня, это ванна, это где будет располагаться бойлер. Ну а по комнату у нас будет все в принципе нормально, так как там... Ничего силового у нас не будет. У нас не будет обогревателей, у нас не будет каких-то мощных станций. Все обычно стандартно. Светильники, зарядка, ну и в принципе все. Поэтому частично мы вот этот вот блок переберем. Ну, естественно, мы его расположим вот здесь. Вот как-то так. Мне интересно все же, почему этот счетчик... Перенесен сюда. Почему он не остался там, где вот был изначально? Что произошло? Возможно, какие-то непредвиденные события были, которых никто не ожидал. Поэтому пришлось его немножко сместить. Загадка, только история. Но мы будем переносить его вот сюда, поэтому все провода у нас сместятся вот в этот край. в общем у нас продолжаются работы по демонтажу электрики застройщики продолжают нас удивлять но ну, это вообще просто финиш вот такие удивительные картины предстают перед нами после того как мы решили все-таки вытащить провода из стены вот здесь вот натяжники отметили полоски типа тут провода проходят на самом деле там их даже нет они уходят вот так вот как раз на уровне того места, где предположительно заказчик собирался вешать свои гарнитуры вот видите он как раз на этом уровне проходит эти провода поднимаются так потом идут так так и ушли туда в сторону какие-то провода пошли туда этот провод спустился так в общем они просто со всех мест собираются в одной точке это вот здесь да, приключение еще только начинается. Поэтому прежде чем сверлить где-то отверстие в стене, проверьте, есть ли там провод или нет. Вот. Там вон коробочка, там оттуда походу идет провода тоже куда-то. Ну, в общем, щиток у нас должен стоять вот в этом месте, поэтому мы вот так вот вытащили и вот отсюда мы его спустим. Стаканчик стоял вот так, провод пошел вниз и потом опять уходит наверх. Вот так вот. Кстати, в этом месте у нас планируется повесить бойлер. Вот представьте, если бы мы не вскрыли вот эту линию и монтировали бойлер... Так как есть, то вероятность попадания в провод у нас была бы 50 на 50. Поэтому, чтобы не было этого непредсказуемого события, мы сразу вскрыли провода и вот оголили, так сказать, правду. Вот вам правда, которая скрывается за штукатуркой. Если вы хотите закрепить что-нибудь на стену, сначала проверьте, есть ли там что-нибудь или нет. И только после сверлите, долбите, крошите. Так что всем пока. До новых встреч на новых видео. С вами был, как всегда, Ленар Перестройк116. Пока!